друзья давненько не виделись если хотите узнать почему я так надолго пропал то вот вам ответ поскольку вы говорите что школьник хотя так и есть я все время простите занимался ур школой из-за этого просто не мог для вас поснимать фух блин Ну вот, по, вот такая вот вам и причина, почему я так надолго пропал. Ну, сейчас я уже, так сказать, вернулся. Сейчас я играю с одним прикольным модом под названием Миллинейр. Мод. У меня тут мод о том, что... О деревнях, о квестах и всем таком. Короче, всякая ерунде. Сейчас я играю в тот, построил себе деревню, развиваюсь в ней, в креативе сижу, занимаюсь всякой фигнёй, как вы говорите. Ну и делаю всякую хрень. Еще я, простите, приболел возможно как раз таки из-за этого видео могут стать это выходить чаще потому что поскольку мне не придется тащиться в школу если я заболею и тогда у вас будет дофига от меня видео итак из-за школы я очень долго не мог снимать видео а причина в том что простите блин а уроков задавали невероятно много Сейчас я играю на одной крутой сборке Со всякими модами А в том же числе тут есть Galaxy Space У нас есть вот такие примочки всякие Так, вот это надо отрубить на время О, пусть пока не богает. Сразу, ребят, вам скажу, что это не сервак Какой-то там Это реально это, это реально одиночный мир со сборкой. Если бы это было не так, я бы вам это уже давно сказал. И к тому же у меня в принципе есть подтверждение того, что это не сервер. Я нажимаю сейчас на тап, ничего не происходит. И к тому же, как вы сами видите, я могу сидеть в креативе, а я не могу сидеть на серверах креативе, столько не создать свой. Но я, простите, ни хрена не умею этого делать. Из-за вас я, конечно, сейчас кое-что пропускаю, но неважно. Видео слишком долго не выходили. Вы меня начали ненавидеть за то, что я засирал YouTube. Я сейчас поудалю все старые видео с канала. Но теперь чуть канал почище стал. Пока это будет самое начало, ребятки. Хотя мне лучше не стоило удалять там некоторые видео, а просто поставить их в закрытый доступ от вас что некоторые мне бы понадобились здоровски. короче, ребят, как только вы закончите видеть это видео, я сразу сяду за то, чтобы выложить его. Да и, в принципе, все, буду заниматься своими делами. Так, наши чуваки уже тут строят, так сказать, свой дворец. Я от них тут признан как истинный лидер. Я им тут, случайно, одного строителя убил. Но, к счастью, его превратился в это... У них тут родились, дет родились дети. И, и все решилось. Этот тупой дворец у него уже улучшает. По это, почти час, реально говорю. Реального времени. А -а -а! Извините, конечно, за лаги. Но это уже связано с Майнкрафтом. Из-за вот этого правого менюшки. Сейчас, отрублю её. менюшку. Итак, смотрите. Извиняюсь. Ща наш чувак строит тут. На этой, так сказать, дворец. Сами мы бездельничаем. Нам нечего делать. Я пооделась пока в костюмы из этого мода, с которым я играю. Так, вот так. Хотя ни шлембери не хочу. Во. Ну-ка, а со шлем, как мы еще смотреться будем. Все же одену его. О, возьму ну, вот такой. <свы> Прикольно. Но в любом случае, ребят. Как я понимаю, по большей части вы меня наведите из-за из из из негатива, но я что-нибудь попытаюсь с этим сделать, ребятки. Монтаж появится у вас не скоро от меня, поэтому прошу потерпеть, пока у меня не появится монтаж. Ну а пока просто терпите, а то я боюсь, если я вас об этом не, не предупрежу, то вы просто будете бомбить. Скорее всего. О, все дрыхнут. Нам не лень, чтобы они дрыхнули. Поэтому. У них такой новый дворец. Население уже 12 человек, аж представляете? О, или это здание? Нет, здание 6. Вот такая вот деревушка у них тут. Есть всякие постоянные дворы шесть зданий у них есть тут уже защита у них 128 нападение 36 э, сейчас они улучшают э, опять же дворец хотя они а, они его еще не улучшают они сейчас что-то другое улучшают. Сейчас глянем где это так это дом дровосика я знаю где он находится Идеи оригинально по логике NPC строить зондровой сека там, эм, где, наверное, находится лес, ну или сад, так сказать. А, не оригинально же. Так, хотя они уже походу закончили. Да нет, еще не закончили. Так. А, не, он не тут. Дровосека. Может, вот это? Нет, это не то. Это вот какая-то такая, ну, среднеквадратная построечка. Вот такая. Как я понимаю, я сейчас забыл наверное, у постоянного двора. А, не Дровосека. Они улучшают каменоломни. Вот они. Каменоломни, как видите, улучшается потихоньку. Ладно, пойду им дам ресурсы, там, чтобы улучшали уже до четвертого уровня тут все. Так. Хм. Поскольку мне лень все добывать, делать все остальное... Ребятки, мы можем заняться таким изучением модов. Но, к сожалению, немного не по правилам. Ну, короче, это все зависит от вашего времени. А еще, ребятки, у меня к вам будет такой вопросик. В группе ВКонтакте я хочу устроить опрос. Что мне снимать? Потому что у меня появится, так сказать, the escapes. Если хотите, я устрою опрос в группе. И тема опроса будет том, что мне снимать the escapist или майнкрафт ну или вообще начать снимать один кликер под названием chicken Насасин. ну короче я вам составлю там выбор игр, которые мне поснимать вы проголосуйте, если только зайдете на канал ну а так то сейчас мы еще немного побудем тут и я буду с вами прощаться ну, а пока посмотрим чем они сейчас будут заниматься опять же так каменнолом я как я понимаю уже улучшены. дворец вы видите какой у них здоровенный так ну камень все это у них есть статуя хинди есть все есть детей 4 3. взрослых 8 а население 12 я uh, тут еще много чего продавал в креативе. Я это, кстати, признаю, что у них тут что-то дел в креативе, всякую чепухню. Я это признаю. Ну, в принципе, я это уже говорил 3 миллиона раз. О, кстати. Оля. Смотрите. Так. Сейчас мы его проапгрейдим, друзья, на его поинты. Итак, у меня есть идея получше, как можно проапгрейдить. Сейчас, надо найти только этот мод. Доги чарм, даги даги даги чарм даги-даги-даги-чарм. А, ну, сейчас, как вы замечаете, я поспокойней стал. Кстати, как раз-таки это тоже причина, почему я не снимал. И я вам буду им под конец видео порекомендую один замечательный канал а канал это моего друга у него скоро будет юбилей на сотни подписчиков ссылку я оставлю в описании ну и все остальное тоже будет в описании также группа это будет наш это мой это Моя страничка ВКонтакте, на которой как раз-таки я устрою и опрос. Но, возможно, я создам группу ВКонтакте даже. А, ну короче, будете у меня подписчиками, так сказать. Траволоушен тут кайфует, как вижу. Название вообще как, так сказать. Название года. что я скажу вам? Так. Костяшки надо поискать. Насколько мне известно, песик кушает у нас косточки. А. О. что за... о о Мы нашего песика чуть не убили. Блин, а... Где тут моя специальная вещество? Где тут моя магия? Куда я запихнул? Давай восстанавливайся, бродяга. О, давай восстанавливайся. Блин, видео на нашего лоушина не действует. Зелье. Да, походу так. Ну что ж, тогда используйте мгновенного лечения. Вот это ему точно поможет. Все, наш Трололошен жив и здоров. Как я понимаю, вам из-за моей всякой брехни. Скучно даже меня слушать. Ну что я с этим могу поделать? Канал я удалять по вашим запросам не собираюсь. Потому что я этого просто так не оставлю. Да к тому же мне немного это лень делать. Да и не хочется как-то. Хоть обсирайте меня, хоть дизлайки наставьте, мне будет все равно. Вы даже не старайтесь меня остановить. Вам меня не остановить. О, вот, нашел наконец-то. Нам понадобятся две кости. А еще нам понадобится вот это делаем вот так нашему Тролло Лоушину этой штукой берем это еще одну штучку отсюда и смотрите отходим от нашего Тролло Лоушина сначала вот куда-нибудь примерно сюда и видим его по карте Иди но сейчас я вам докажу что это он Летим на точку, и, сами видите, это ведет к нашему Троллоушену. Обходим его, вот. прям идет. Ой, да вы издеваетесь. Надо оружие убрать. Троллоушен, сядь! Тролло, лети. Ну, короче, ребят, как вы понимаете, я устрою вот вопрос, что мне снимать. И по большей части это будет зависеть от вас. На чем больше соберется, то и буду снимать. Так, ну а пока мы прокачаем нашего песика, ребят. Он у нас сейчас сильненьким станет. Все. Теперь нам нужны... нужна палочка. И, кстати, тут еще есть вот такая возможность. Мы можем менять ошейник Мой любимый Так Итак Давайте будем нашел Песика качать До максимума Доги Дэш Фишер Дог Гуар Дог Хэппи Эйзер Хэл Думаю надо Хантер Дог Ну и все такое Короче это наш песик ребята и, кстати, насколько я помню, ему еще что-то можно было тут делать. Какую-то Как-то ему сундуки можно было прикреплять. Еще гляну, это либо в моду, либо это уже так можно делать с обычными. Ну, давайте попробуем. Берем сундук и... А, не-не-не, все, ребят, я понял, что это. Дай, которого пойдем гулять. Кстати, я же вам хотел доказать, что это он. Он. Вот смотрите, пытаемся уйти от него. Смотрите, за нами следует Тролло Лоушен, а метка от нас не отходит совсем. Смотрите, тормозил, метка движется. Это, кстати, наш Тролло Лоушен бегает за нами. Но еще, как видите, от него исходила аура Эндермена. Если хотите, я могу тут слетать на планету, потому что у меня еще установлен Galaxy Space с галактикрафтом. Если смотрели ложку то поймете, что это. Но вообще вы будете это знать только если вы вообще любите Майнкрафт. А так-то вы не узнаете, если вы даже не знаете, что такое, как играть в Майнкрафт. Но знайте саму игру. Так-то вы нифига не поймете, что это означает. Поэтому тем, кто смотрит Лолу-ложку на моем канале, поздравляю. У меня, конечно, не эта половина его сборки. Половина под названием от зимы до зимы. Но я скачал я сначала думал скачаю, у меня будет полная сборочка, но оказалось она не полная. Поискал сборку на Galaxy Galaxy Space Galaxy Craftом. Ну и готово. Сами видите, как сами видите. Сейчас мы взлетим. Сейчас я вам покажу, какие нибудь планеты, галактики, которые сблокировались нам благодаря Galaxy Space. О, и, кстати, мне придется еще один видос загружать на YouTube. Но не бойтесь, это не какое-то дерьмо, да и кто тому же вы живой, его все равно не увидите. Он будет стоять в закрытом доступе, потому что личный. Так, ладно, взлетаем. И, как видите, мы очень быстро улетаем от Земли. Как видите, мы уже почти улетели. Потому что я сделал сразу огроменный рывок. Мы рванули прямо уже от земли. И еще мы прилетели. Смотрите. О, Маки-Маки. Где это? Еще видим. Маки-Маки. О, уж это последняя планета в нашей Солнечной системе? Давайте глянем. Заценим планетку. Вполне возможно, что там будет холодно, ребятки. В принципе, мы в креативе, нам как бы, не, как бы пофигу. Поэтому сейчас просто упадем на планету, но я скоротаю. Не лень долго падать в этой хуйне, если выражаться нецензурно. Ну уж, конечно, простите за то, что я выражаюсь нецензурно, ребят. Но что я поделаю? Не мои проблемы сожалению, что я выражаюсь нецензурно. Ой, это когда мы уже спустимся. И сможем посмотреть эту тупую планету. Ай, блин, я забыл, что тут гравитация не действует. Надо было падать в капсуле. Тут гравитация слабая но не проблема, у нас тут установлен смарт мувинг, поэтому мы просто добавим скорости. Ведь, как вы знаете, смарт мувинг действует в несколько сторон, в том же числе и вниз. Чем мы немного подускорили. Как видите, мы чуть подускорились в процессе ладно, ребят, давайте увидимся через раз-два-три, потому что пока мы будем падать, вам нас кучит. Поэтому раз-два-три! Итак, дорогие друзья, мы прибыли. Сейчас, нам надо кое-что сделать. Хотя в нам сейчас немного светлее станет, и вы что-нибудь хотя бы хотя бы что-нибудь увидите. Ну, как я понимаю, на планетке всегда ночь. Потому что, так как вы сами видите, солнце мы нифига не видим. Ну, если вы осмотрели планету, вы можете просто поставить на паузу и смотреть ее внимательнее. Я могу вам даже оставить там, где я скачиваю все эти сборки. Ну, в принципе, уже не выйдет. Поэтому, ребятки, как только мы от... попадем обратно на землю, <свы> мы просто заканчиваем запись и прощаемся. А пока я подключу рывок. Я пока рывок сделаю. И еще рывок будет, ребятки. Бум! А вот и рывок начался. В принципе, он тут так шустро не удастся по некоторым причинам, но мы уже улетели. Потому что атмосфера маленькая у планеты. И, кстати, ребят, если вы думаете, что я так долго летел вниз, то я подумал, что можно просто это быстренько отрубить. все И используют геймот 0. Ой, да мы станцию тут создали, походу, неподалеку. что у нас пропал доступ создавать станцию, как я вижу. А, земля. Запуск. Итак, дорогие друзья, мы падаем. Прям на крышу. Э, и как я понимаю, в каком-то примерно месте где-то здесь попадет еще сундук с парашютом. А, вот он, кстати. Надо его сломать. Не хочу, чтобы падал. На... Ладно, мы его не слом. А, Короче, друзья, ладно. Давайте уже на этой ноте попрощаемся. А с вами, дорогие друзья, был Андрей. Всем удачи и всем